Друзья, сегодня в рамках сотрудничества общества скептиков и премии Просветитель мы записываем интервью с Тимом Скоренко, чья книга из России попала в шорт лист премии. Здравствуйте, Тим. Поздравляем вас с попаданием в шорт лист. Скажите вас, удивило, что вы попали в итоге в гуманитарную секцию? Здравствуйте. Спасибо. А, ну, как удивило, моя книга находится где-то посередине, поэтому я изначально не понимал, если она попадет в лонглист, например, еще до того, в какую секцию она попадет. Поэтому ее могли равнозначно поставить и в ту, и в ту. Нет, ничего удивительного нет, странно только то, что перенесли уже после лонглиста. Но, в принципе, в этом тоже нет ничего плохого, это прекрасно. А скажите, а что побудило вообще написать такую книгу? Я об этом часто рассказываю, когда я копаюсь в интернете, поскольку моя работа в основном связана с интернетом, я постоянно натыкаюсь на различные статьи, списки и так далее о русском изобретательстве, и в большинстве этих списков и статей нам приписывают огромное количество вещей, которые мы не изобрели, зато забывают о большом количестве вещей, которые мы изобрели. То есть мы пытаемся гордиться тем, чем гордиться нельзя. Какой-то велосипед, который мы ни разу не изобретали. Зато никто не помнит, что мы изобрели, скажем, там, пенное пожаротушение. Вот. Я решил, что ругаться по этому поводу в интернете – это глупость и участь явно не моя. Я написал книгу. Здорово. А как если, я так понимаю, было много мифов, а какие больше всего удивили или наоборот? Меня ничего не удивляет, потому что, как говорится, я человек Википедии, поскольку моя работа связана с постоянным перевариванием огромного количества информации, я привык абсолютно любой информации, которая приходит ко мне. Ну да, значит так. А, вот так, ну хорошо. Вот так все это воспринимается. То есть, эмоций особо уже нет. Нет, эмоций нет. Эмоции вообще на самом-то деле информация, она не вызывает эмоции, эмоции вызывают окружающее ее какое-то явление. То есть если мы э, узнаем, например, что до Можайского были люди, которые строили тоже прекрасно самолеты, э, эта информация, она не вызывает эмоций. Но когда мы узнаем, что на самом-то деле. Он, про, про Можайского практически все, что написано, это э, полуфейковая история, придуманная в период борьбы с космополитизмом в, 50, в 49 там, 50 ом году. Это уже вызывает эмоции. То есть не, не тот факт, что он был лишь вторым, а тот факт, что все это переврали позже. То есть mm -hmm. это такое вот наслоение. Не умоляю, кстати, достижений Можайского. А скажите, кто больше внес вклад в изобретение, изобретательское дело в России, там, профессиональные инженеры или, там, кулибины такие, а, Страна всегда была страной-одиночек, вообще всегда. То есть, у нас никогда не было цельной изобретательской такой школы, в которой работали бы люди группами. Связано это в первую очередь с тем, что была очень сложная система защиты авторских прав. Сначала ее вообще не было, потом она была очень сложной, неудобной, очень отсталой. И в основном одиночки что-то придумывали, пытались героически пробиваться. Очень сложно было организовать какую-то толковую, скажем так, лабораторную историю или изобретательскую. Ну, то есть, на Западе все совсем не так? Нет, не совсем, не совсем не так. На самом деле, мы должны понимать, что 17-19 века, везде были веками одиночек. Uh -huh. Другое дело, что у них были разные в основном там, истории. то есть Где-то собиралась команда. Ну, а у нас это было страной одиночек, скажем так, практически полностью. Всегда это был такой прорыв человеческий. Поэтому эта книга, на самом деле, она не техническая, наверное, правильнее принесли гуманитарные отрасль, потому что это история людей. В каждой главе это история человека, там, чаще трагическая, реже счастливая, но тем не менее. А вот в России, точнее во всем мире и в России постоянно пытаются изобрести вечный двигатель. И есть ли примеры каких-то идей, которые вот очень активно пытались реализовать? Прям... Нет, к сожалению или к счастью, вечный двигатель нарушает законы физики, поэтому изобрести его технически невозможно. И э, на самом деле, вот поскольку я работаю в журнале «Популярная механика», точнее на сайте, и, в общем, и много лет работаю, за много лет я видел огромное количество прекрасных писем от изобретателей вечных двигателей, обычно они по осени они появляются и начинает активизироваться. Один даже приезжал там в редакцию, построил что-то на кухне, у него там не работало, он ехал домой за какой-то деталькой, больше мы никого не видели. Вот. То есть, это всегда было учить у безумцев. Никогда ни один там, серьезный изобретатель, никогда ни один серьезный инженер не уделял внимания этому вопросу в практическом предназначении. То есть, вечный двигатель – это сугубо теоретическая конструкция, работающая в рамках теоретической физики и математики. Ну, невозможно для реализации. И нормальный человек с образованием и, в общем способен что-то сделать, это понимает. Если человек этого не понимает, наверное, не стоит ему что-то изобретать. А можете вспомнить какие-нибудь примеры ну, самоделок, вот, которые вам предлагали в редакции? А, вообще не на камеру будет сказано по большей части. Там были такие устройства. То есть, например, нам прислали а, на пяти листах мелкого рукописного, Они все присылают мелкого рукописного почерка на пяти листах: устройство для облегчения э, гигиенических процедур после совершения туалета, например. Такая огромная палка, на которую наматывается специальная туалетная бумага. Ну, например, такие вещи их, их много. То есть они безумцы они все смешные в большинстве своем. Один дедушка принес картонный макет корабля, который может пересекать пространство путем его сминания в что-то там я не То есть такие люди при при приходят достаточно регулярно. В основном они добродушны. Один звонил, я помню, и говорил, что я изобрел способ видеть бесов. И долго рассказывал о том, как он построил машину для того, чтобы видеть бесов. Я предположу, что, наверное, дядька в принципе видит бесов без всякой машины. Как-то вот так. То есть они все достаточно одинаково, достаточно равномерно появляются. И нет каких-то истории, в которых бы сказал, о, вот это да. И есть уже настойчивые, Есть те, которые готовы покупать рекламу, которые хотят как, купить несколько разворотов, чтобы опубликовать там какую-нибудь новую концепцию Вселенной. Новая концепция Вселенной это еще очень распространенная тема. А... Так. Скажите, велика ли роль случайности в Да, конечно. Очень велика, огромное количество вещей были изобретены абсолютно случайно. Почему? Ну, самый известный – пенициллин, наверное, да, mm -hmm. когда Флеминг э, не очень хорошо помыл пробирки и на месяц уехал. А, когда вернулся, выяснил, ну, как, не помыл, точнее, он э, культуру определенную в этих пробирках, определенных бактерий растил, э, и пробирки были не очень хорошо вымыты. Когда он вернулся, часть этой культуры погибла, и он не понял, почему она погибла, потом выяснилось, что туда прокралась какая-то плесень, которую он в лаборатории распустил. Так, э, в принципе, впервые было открыто вообще свойство пенициллина, например. В таких случаях довольно триплекс стекло вот, автомобильное, да, которое не разбивается mm -hmm. на пленке. То, что совершенно случайно было открыто человеком, который э, этот раствор, э, пленка, да, он его сделал в пробирке, совершенно не рассчитывал, для чего он может понадобиться, он пробирку случайно уронил и обнаружил, что она не разбилась, а покрылась сетью вот мелких трещин, прилипнув к этому раствору. И он, в общем-то, сам и наладил потом производство автомобильных стекол. То есть, очень большое количество изобретений делается по чистой случайности, но при этом надо сказать, что большое количество изобретений делается в результате сложных научно-технических исследований, идя uh -huh. к цели, поэтому примерно поровну. А в России есть примеры такие? Вот? Это, случайности а это то же самое везде, это, это повсеместно, это среднее по миру. То есть, нельзя uh -huh. сказать, что в России больше или, или меньше. Сейчас вспомню сходу случайности. Самое смешное, что в России в какой-то мере даже меньше, потому что немножечко, потому что люди очень долго и трудно шли ко всем своим изобретениям из-за бюрократических препон и за это время случайность уступала на второй план, и в общем-то они успевали проработать до достаточно серьезного уровня случайности. Вот сходу я не вспомню даже, что произошло. В мировой практике я могу сразу несколько примеров привести. А вот из России сходу, вот так по чистой случайности, мне даже не приходит. В голову все, что я переберу, перебираю в голове, появилось благодаря какому-то именно научно-технической мысли, конечно. В первую, в первую очередь. Как-то так. Извиняюсь. А вот чем отличается инженерная мысль от научного мышления. Да, ничем на самом-то деле, это делает... вопрос же не в мышлении. Вот Эйнштейн, да, он человек, который сидел за, за столом и был сугубым теоретиком. еще uh -huh. руками он не мог сделать вообще ничего, практически достаточно известный факт. Но при этом у него есть целый ряд патентов на, на технические изобретения. там Есть патент на бесшумный холодильник, они его сделали в одном экземпляре, он так шумел, что они, в общем, решили его не продвигать дальше. Но это пересекающиеся отрасли. Просто когда теория выходит в практику, она в любом случае переходит из научного мышления в инженерное. Поэтому это плюс-минус одно и то же. А вы слышали что-нибудь про триз? И... Ну, вот сложно это... сказать, как-то я не слышал что-нибудь про триз да. что Я не слышал что-нибудь про триз Смотрите, в тризы есть такая особенность. Вот, например, приведем пример. В компании Дайсон, например, есть там некая группа людей, которая занимается спонтанным изобретательством. Это мысли. Ой, Давайте сделаем угу. пылесос, который будет стрелять тоски. И дальше уже это проходит через какой-то фильтр и приходит в голову, что можно так сделать. Дальше включается вот этот рис. То есть у нас есть задача, которую нужно решить. И ТРИЗ – система, которая позволяет методично эту, эту задачу решить. То есть, это гениальная история, безусловно, Альшурер и так далее. Но а, в советское время была некоторая проблема, что к ТРИЗу привинчивалось абсолютно все. очень Многие задачи решались только с помощью ТРИЗ. Есть гигантское количество задач, которые не решаются с помощью ТРИЗ. Которые решаются с помощью озарения. Распозарение – очень распространенная история. Больше вещей сделано с помощью озарения, чем с помощью ТРИЗа. То есть, какие... Это, например... Да практически все. То есть, когда он приходит в голову, даже когда он там из российской истории, когда Михаил Бритнев придумал ледокол, как он его придумал, он покопался в российской истории и обнаружил, что в этой российской истории есть такое судно, как КОЧ. КОЧ – это легкое деревянное северное судно, на котором поморы плавали, а оно у него срезано под определенным углом борта и нос, что позволяет его очень быстро вытащить на лед. То есть, когда люди сдвигаются, его там не давят, его можно вытащить и спасти, его можно волоком. А ему, он жил в середине XIX века, он был владельцем богатым человеком, он был владельцем судоходной линии в том числе. Он хотел продлить навигацию зимой и весной. Ему пришло в голову, что если по принципу коча точно так же срезать э, вот это вот, э, нос у э, более тяжелого судна, правого катера, он будет не просто вытаскиваться на это он будет продавливать с собой лед, ну, появился ледокол. Э, он то придумал в считанные там, несколько недель буквально ну Сложно сказать какой-то момент, но никакого ТРИС тогда не было. Uh -huh. То есть, было совершенно прекрасно понятно, что человек просто думал-думал, и потом, о, вот же оно. То есть, та таким манером, о, вот же оно, решается гигантское количество проблем. Решается, делается гигантское количество изобретений. В наше время тоже. Uh -huh. вот. А ТРИС — это система, которая позволяет решить заданную задачу. То есть, она не видит... Проблема изобретения в чем основная? Это как раз увидеть проблему. То есть, вот, например, мы пытаемся вбить в стенку гвоздь, а стенка советская, гвоздь у неё проваливается по шляпку. Это проблема. Мы начинаем изобретать, мы пытаемся придумать какую-то вещь, которая позволит нам э, этот гвоздь вбить аккуратно. Так вот, ТРИС не видит проблемы, пока у нас ее нету, пока мы не столкнулись с ней, ТРИС ничего не может сделать. А вот дальше мы уже можем его применить для того, чтобы найти это решение. Но дело в том, что достаточно часто оз озарение – это комбинация. У нас не получается в гости. Точно, вот как надо сделать. Все, ему не нужно ничего, он уже все это придумал. вот Так делается большая часть изобретений. Но, тем не менее, большое количество делается, конечно, с этой теории решения, когда люди сидят, рассчитывают, идут, отсекают лишние варианты. И, в общем, в том же Дайсоне есть отделение людей, которые реально сидят и решают эти задачи с нового счет Риза. А это распространенная среди компаний Да, конечно. Технология? конечно Она признана во всем мире абсолютно, и во всех больших компаниях есть конкретные совершенно конструкторские отделения, которые работают по теории решения избирательских задач. И тут ничего не изменилось, как Тальт вот Шулер это все написал в 1940 году, потом он все развивал довольно долго, ну, когда, ему, когда, когда в лагерях не сидел. Если я не, я не, я, если не ошибаюсь, у него биография была типичной достаточно для сталинских времен. Вот после в е годы все это развивало, вот, и после него это все развивалось. и, В общем, это пришло. Это, как знаете, вот система Станиславского, да, вот, театральная, она по всему миру распространена. Mm -hmm. В США это вообще основа абсолютная актерской школы, и они это очень умело используют. Также и Трис, это система, которая появилась у нас и которая разошлась по всему миру, которая безусловно используется. А в Советском Союзе она активно Она была основной. Я, я же сказал, что перегиб был в пользу. То есть озарение было, mm -hmm. не, не приветствовалось, а вот когда правильное решение, правильные задачи, это окей. Okay. А это принесло какой-то прям ощутимый... Ну, мы же знаем советскую историю, где-то принесло, где-то нет. То есть это, это приносило пользу в решении сложных конструк... конструкций, задач из серии. Построить там первый искусственный спутник Земли или mm -hmm. там некую ракету. Это не, не приносит вообще никакого толку в решении каких-то простых задач, поэтому за все советское время не было изобретено ну, вообще ничего для простого человека. Все эти микроволновки, видики, новые фасонные одежды, удобная мебель, там это все пришлось с Запада. А вот в решении таких глобальных задач, как там не будет, это, это работало. А Россия вообще на протяжении истории как многие любят писать в интернетах, она отличалась какой-то хилой изобретательской? Да нет, конечно, среднем. нет, конечно, там. она находилась, в... дело в том, что, смотрите, изобретательская мысль во всем мире развивалась, в нормальном мире, развивалась обычно в идеале в возрастающей такой, то есть, ну, смотрите, например, в Великобритании последнее серьезное социально-политическое потрясение, это был Кромвель, это 17 век. во угу. а Франции революция, конец 18-го, в США обретение независимости в 18-й, потому что гражданская война не считается, потому что она не изменила страну США. Как было, так и осталось. То есть гражданская война не изменила социальный строй. А, вот. В России же социальный строй напротив 20-го века два раза менялся полностью вообще, 17 го м До этого а, при Петре было одно, при Екатерине совершенно все другое, то есть все время что-то менялось. И каждый раз этим несчастным творческим людям приходилось приспосабливаться. Раз, все изменилось. То нет никакой защитаторских прав, то она стала какой-то кривой и странной, то наконец-то она появилась, то она полностью изменилась. И каждый раз подстраиваться, подстраиваться, подстраиваться, человек был всегда на последнем месте. И за счет этого наша избирательская мысль всегда пошла синусоидой. То раз вообще где-то внизу, просто в районе Зимбабве, я утрирую. То раз, мы там в первой пятерке. То есть такие были. В конце 19 века мы были просто на ну, расцвет. У нас была очень сильная электротехника. А, у нас была сильно А, например, в, чуть раньше, там, в 18 веке, у нас было сильно очень оружейное дело. То есть у нас всегда были какие-то скачки. Минные технологии. То, что касается там минный теральщик, это вообще все российское. То есть там была очень сильная корабельная школа. А, а потом раз падение, ничего не происходит. Вообще. просто Сейчас мы, сейчас мы находимся внизу синусоида. Вот, если говорить в вот, этом вот моменте, где мы сидим. Потому что. Изобретатели все 90-е приспосабливались к тому, что происходит, поддержки государственной по-прежнему, в общем, это историческая российская традиция, государственной поддержки нет практически ни для чего толкового, и изобретатели пытаются продираться уже своими силами, но сейчас мы постепенно поднимаемся, почему? Потому что все-таки наличие частного бизнеса, возможности собственной инициативы, mm -hmm. оно, конечно, очень стимулирует, очень стимулирует, и это хорошо. А сейчас у нас до сих пор одиночки в основном? или все-таки? Ну, смотрите, дело в том, что это зависит от уровня изобретения. То есть, если мы придумываем какую-нибудь новую систему навигации для военных кораблей, это, конечно, сильная команда, которая работает, которая там, ты не может одиночкой изобрести чисто технически, потому что мы в 21 веке. Если же нам нужно придумать удобную прищепку для беливых веревок, там команда не нужна. Но при этом вы знаете, эти две вещи они равнозначны. Более того, считаю, что прищепка важнее, потому что мы вот с вами обычные люди, там сколько там 150 миллионов обычных людей в России, мы с прищепками имеем дело каждый день, а эта навигация да нафиг она не нужна, ну, нам вот мне лично вообще не нужна, где-то она существует абстрактно на каком-то корабле, который в бой в свою жизнь никогда не вступит, потому что войны изменились в 21 веке. Вот как-то так. То есть я вообще сторонник малых э, изобретений, которые решают э, повседневные задачи. И больших гражданских, то есть спутниковое дело, это было круто. Mm -hmm. И, это и есть, спутники это очень круто, потому что они решают, опять же, наши задачи. Сотовая связь, телевидение, вся вот эта история. Ну, не сотовая, а спутниковая. А, а я вообще противник вкладывания любых средств в военные технологии. С моей точки зрения, это вообще абсолютно бесполезная история. Она развивается с огромной скоростью, она схлопнется в какой-то момент. И есть целый ряд еще каких-то очень абстрактных идей, которые тоже не стоят вложения в небольших денег. Смартфон, он важнее, чем танк. А как же, например, ну, та, так сказать, жизненная ситуация, что многие изобретения типа Wi-Fi, которые сначала изобрели для военных дел, рано или поздно переходят Да, безусловно, я не спорю, но я бы сказал, что это немножечко э, такая история из прошлого. Война всегда стимулировала, безусловно. Гигантский, э, гигантский рывок прогресса был в Первую мировую, гигантский, сумасшедший просто рывок прогресса, который привел к появлению космонавтики, вообще всей космонавтики было Вторую мировую. Так, стоило ли это того? Ну, по-моему, нет, да, это не совсем, сейчас это постепенно нивелируется в наше mm -hmm. время, в наше время нету глобальных конфликтов, их вообще нету. Вряд ли будет какая-то новая серьезная холодная война, как бы мы там не кричали на Америку, потому что все связаны единой экономической системой. Глобальных конфликтов тоже нет, есть малые конфликты. То есть, даже там война с ИГИО – это малый конфликт на самом деле, он локальный, он не мировой. А локальные конфликты они не приводят к рывкам. Локальные конфликты они приводят только к тому, что люди погибают. А глобальных конфликтов, во-первых, не будет, скорее всего, во-вторых, нужны ли они? И без них неплохо идет в общем, прогресс сейчас в наше время. Вы знаете сейчас, например, безу безумный прогресс в астрономии, в медицине, например, два направления, которые развиваются сумасшедшие. Мы там за последние 10-15 лет мы узнали о дальнем космосе больше, чем за всю предыдущую историю вместе взятую. Для этого не, не понадобилась никакая война. Просто астрономия растет. То же самое касается медицины. На самом-то деле, говорит, ой, мы не можем победить рака. Ну, на самом деле, мы можем победить 99% раковых опухолей. В этом мало кто говорит. И каждый год появляются все новые и новые лекарства. Просто случаи смерти, они более громкие, нежели mm -hmm. случаи выздоровления. Случаи выздоровления, повторюсь, очень-очень много. Мы постоянно, постоянно все это совершенствуем. Постоянно растем. И для этого не обязательно нужна война вот здесь и сейчас. Для этого всегда нужен какой-то стимул. Безусловно, потому что любое изобретение решает проблему. Стимул медицины – это, понятно, желание жить дольше и не умирать mm -hmm. от болезней. Вот. Стимул астрономии – это совершенно мирный стимул узнать больше об окружающем мире и, возможно, заложить какую-нибудь основу таких дальних потомков, которые построят что-нибудь, чтобы туда полететь. Вот. А история с военными технологиями, которые перешли в гражданскую отрасль – это история, которая, мне кажется, я могу ошибаться, окончательно ушла в прошлое с окончанием Холодной войны. А в России сейчас, вот вы говорите, медицина, астрономия. Не в России, везде, да, во всем мире. в, мире, это мир. а в России, как... А, с мы... Вот, а, понимаете? Нет, медицина-это не изобретательство, да, это, это наука. наука. Медицина, там приборы какие-то... Нет, новые. нет, ну приборы тоже, все приборы давно изобрели, грубо говоря. Есть. Нет, я говорю скорее об общей отрасли, угу. то есть об открытиях, это, химия очень хорошо растет. На самом деле в России наука, наука фундаментальная. Несмотря на все ее трудности, естественно, бюрократические финансы, в этом у нас неистребимы абсолютно, на все эти переделы ран, на все эти э, совершенно обглоданные больницы и институты в, отрас... в провинции, тем не менее, э, все-таки эта школа у нас была заложена в советское время, она сильная. Она, не... естественно, пострадала в 90-е, но она не умерла, она возродилась. И у нас ведется огромное количество исследований, э, в том числе, вот, например, как, помните довольно громкую историю, когда э, в Африке была эпидемия, там вот, у нас тоже разрабатывали mm -hmm. вакцину, у нас тоже получили какой-то результат наравне с другими. Это как раз, с этим как раз все неплохо. Если же говорить именно об изобретательстве, вот появление новых гаджетов приборов, то здесь у нас все очень слабенько, потому что, я повторюсь, вот изобретательство оно всегда идет по синусоиде у нас. И сейчас мы находимся достаточно внизу этой синусоиды. Э, я надеюсь, мы наберем какую-то силу, но, конечно, для этого нужно для... всю историю России, для этого нужна модернизация законодательства. Мы как-то не получается нас его модернизировать. Нужно как-то упростить всю эту финансовую схему. И, знаете, для того, чтобы в России завести ИП, нужно там, две недели физически ходить, чтобы в Канаде один день одни документы по интернету отправить. Как-то так это работает. А делаем, то же самое оформляется, mm -hmm. потому там все это проще. Собирание справочек ⁇ это самое страшное, что есть вообще для изобретателей. Ну, то есть проблема малого, среднего бизнеса, это да, проблема это малого и среднего бизнеса ⁇ это... Да, проблема малого и среднего бизнеса ⁇ это есть проблема изобретательства на самом деле. Вот это вам, я говорю, опять же, не о глобальных институтах, где разрабатываются какие-то серьезные mm -hmm. истории вроде кораблей, там, космических и так далее. Я говорю о таком стихийном, малом изобретательстве, о новых конструкциях. Это напрямую проблема малого и среднего бизнеса. Вообще-то одно и то же, по сути. Потому что изобретательство ⁇ то же самое, что производить в какой-то мире. Ну, теперь у меня банальный вопрос: у вас есть успехи в авторской песне, поэзии, фантастике, и теперь вы попали в шорт-лист премии Просветитель и какой да, секрет успеха? Давайте так: я профессиональный журналист, я работаю в этой отрасли достаточно долго, и это моя работа, поэтому вот эта книга и там mm -hmm. то что я... и до этого я написал, например, тоже продается в принципе календарь Политеха такой достаточно большой, том, он вышел в начале года. Сейчас вот выйдет еще несколько научно-популярных книг. вот вскоре выйдет еще Опыты и эксперименты. Книжка тоже моя. Это скорее ком снежный, который копился все это время, что я работал в журналистике. У меня там более 400 с чем-то статей. Поэтому это все не проблема. Плюс в интернете гигантское количество. Поэтому я просто собрал все знания, и они появились в виде написанной книги. А все остальное это хобби. Это работа, да? А все остальное это хобби. И вообще секрет успеха очень простой. Вставать нужно в 5 утра, блин, работать. А не, ой, в 11 встал, пошел, офис, в 6 часов нужно заканчивать работу. Ну, удачи. Пахать нужно. Это секрет успеха вообще в любом абсолютно деле. Как говорила жена Эйнштейна, опять же, мой муж умеет делать все, кроме денег. Вот. Я про себя, наверное, могу то же самое сказать. Но, тем не менее... Финансовый успех, да, у бизнесменов, например, конкретно, uh -huh. связан с тем же самым. Пахота, uh -huh. пахота, пахота, пахота, пахота, пахота, Все, потом успех. Это работает только так. А, я, нет, есть случаи очень везучих людей, есть. Uh -huh. Ну, по пальцам там одной руки. Я им завидую. Это, на людей свалилось что-то такое. А вообще 90% людей, которые что-то добились, не просто пахали. А есть у вас какая-то глобальная цель? Но надо уж наконец-то научиться делать деньги тоже. Все банально. Понятно. Спасибо вам большое за интервью. Желаю успехов в достижении глобальных локальных целей. Все, до свидания. Пока.